Ну что, привет, мотоютуб. Меня зовут Патрик. Вы на канале Globus Moto. Сейчас покажу вам ролик, который мы снимали года полтора назад. Это было, если не ошибаюсь, март 2019 года. Пошел какой-то лютый снег. Люди, те, которые в Инстаграм подписаны, они видели этот мотоцикл мельком, а сейчас пришло время выложить вам его в полной его красе. Дошли такие руки. Погнали! Можешь помочь? Эй, еще хотел бы обратить ваше внимание, что это не обзор мотоцикла, о том, какой он красивый и какие у него есть отличия от других предыдущих моделей. Это осмотр конкретного мотоцикла, о том, какие у него есть минусы, какие есть плюсы, что стоит там заменить. Это просто технический осмотр данного конкретного мотоцикла перед приобретением. Наши заказчики получают вот такой сырой материал, и после этого мы отправляем его по всей нашей необъятной России-матушке и СНГ. Удивительная погода. Помочь? И туда, то сюда. Возьмите, пожалуйста. Угу. Вы в машину положите. Есть, да пей. я специально. А, это понимают. видео. Не это, это видео, нет. А. Я, полицей полиция отправить. Красота, да и только. Антенна Аккуратно. А аккуратно да, не да, не да, не я вижу. Положил. Понятно. Я с голдой, но ты, поэтому. А, да все, надо, хватит, так вот, не надо. Вот, или можно прямо положить его, чтобы трубы не... Да, вот, чтобы не, не, колесо под низом просто, ну, Едешь, там, Так, ну что, ключи далеко? Ну, там, да, немного. Так, диски у нас оригинал стоят. Диски Оригинал пробег вообще фигня, замерить мы не сможем. накладки стоят. Здесь у нас что? Здесь диски тоже практически не изношенные, вообще огонь. Рыбек явно небольшой. Так. Сейчас посмотрим. А у нас навигация, да? Американская навигация есть наша. Зашитое наше. Машина ничего с ним не делал. О. То есть я вот без банки. Я ничего не делал. Ага. А документы можно попросить? Вот а, ну, там, зайдите Свери. в этот самый. В бусик. А машину посмотрите. Так не, мы хотим просто сверить документы а -а -а. с этими. Зачитай мне ВИН, пожалуйста. G, H, E. 62, 62, да. Ключи, слушай, я не могу спорить, но я найду, Ключ? Mm. А мы же кататься пока не будем, поэтому... Ну, Они а не, не зачем? За так, а номер двигателя мы сейчас, хрен вообще увидим? Номер двигателя под крышкой же здесь, да? Ну, ну, да, да. Не помню, ну, а, вот здесь она подтягивается. Это вот так вот. Нет, а, нет, Да, нет, да, нет, да, нет. Вот он, давай номер двигателя. Это. Угу. Е. 26, 17, 490. Отлично Вопросов нет Все, документы А там сколько владельцев? Так, резинки не хватает Резинка здесь одна есть Одной резинки нет Видимо, когда меняли масло, скорее всего Провалили, она туда ушла резинка скорее всего это норма так, это всегда так бывает это может быть расходник у мотоцикла у которых стоят резинки так забег у мотоцикла вообще минимальный снегом засыпалось и а пипец вот он моментально засыпался камушки с моря Крюще, крюще ага, да я в курсе. Аккумулятор ему поставить надо, да? Ну, это идея, да. А не хочется, да? Ну, честно, не хочется. Я понял. с курткой даете да? Нет, ага. Я посмотрю, чтоб сработало. А ну, тут стоит. Так, тут набор инструментов оригинальный. Здесь у нас. Здесь у нас что подставки. Что, это подставка а, а ну да с пульками вижу система нет, нет. навигационная система нет, стоит он да. его, на нем поехал так, ага. У него ноги, и все, так он и толкали его два года по строил а потом если э, а а года три года он стоял а толкали почему Толкали. Да не, ну вот на даче внутри. А, туда-сюда толкали, я понял. Да, из угла в угол. Дом строил на руковке большой. Деньги были. Я понял. Ну и все вот так у меня. Легко осталось. Ну вот, три года этого уже нет. Я понял. А документы как, на кого получаются? На него. А, сейчас как теперь? Вступили в наследство? В наследство, да. Ну тут написано. Ну все, я их просто не видел. То есть там, получается, новое имя в документах, да? Новое имя в документах сейчас. Смотрите, пожалуйста. Аков, Николай Николаевич. И она у нее, э, смотрите, у нее бумаги, бумаги, ага, бумаги. Ага, все то я есть у будете брать, вам будет. Соответственно, а договор э, в, да. при продаже да. с ней составляем. и да, идем в ГАИ. Да и бумага. Угу. Бумага, если это бумага, без вопросов. Я понял. Потому что она там практически не нужна. Так, она а помните, здесь аккумулятор под сидушкой? Он вот с этой стороны. А или сбоку, я понял. А там он стоит или сейчас его там нет? Я снял, он же умер. Я понял. Когда раз был, мы завели, прикурили, а когда приехали, стали снова звать, он не заводится. Ага. метров жопа. У нас не горел ничего. Я купил вот ну, тот сдал этот. Так, а здесь он, получается, так же снимается сбоку, боку, да? Крышка. Да, вот тут вот. вот. Это крышка снимается. Да, просто... да, да, да, да, да. Я просто не помню, честно. Здесь как идет. Да у меня видео-то есть, когда я его пригонял. Сюда. Я его не скидывал. А. Вот, сколько лет это мы видели? Ну сколько лет? Только вот три месяца. А туда. давай прикуриватель мой вот этот вот. А, ну, не такая... ну это прикуривалка для машин, да. Ну, да, для мотоциклов, такая, вот, для машин. Побольше у вас, да, для машины, это просто Она для мотоциклов с... рассчитано. А, а у меня такая сильная есть. Ну да. Новая, Я понял. Если что. Нет, вот заведем. Если что заведем, да. Так, смотрим. Тяжело ему. Тяжечка. Ага, все, сразу умер. Надо аккумулятор ставить. Давайте так, кум. Болты здесь, здесь. А, нет, я думаю, мы так накрутим. Так, а гаечки здесь внутри, да? Пишет Open. Так, и пробег у нас по одометру 22,7 миль. Это получается в километрах у нас 5. примерно 5, Да. Там что-то он как завалил какую-то кнопочку нажать Да, да, да, я там не, где понимаю, там Надо переделать, переставить, он, ну, получается -то, -то нажал, раз и завел А, Начал. ну тоже завел, это нет, я смотрю, смотрю, как тут надо переставить Чего? Да, километры в миле, я не помню А, да ладно, это не надо, ничего Дисплей. не это не принципиально Я понял Мне кажется, главное, что уже Даже завелся Даже завелся, отлично Достань, пожалуйста, этот температуру умеет. хотя наверное не надо чтобы так ничего не видно ага. Да, да, да Вот да, да, да, да, да. крышку крутили, кстати А кого с нуля ее покупал? Новую, что ли? Ой, же, он брал, он, он же он брал. Да, да, да. это американец. А? Это американец. Да, да. В Питере он в Питере Я хотел, лимон, я лимон, лимон, лимон. Лимон, я хотел не в этот а самый на автобусе, а я, я, я через ага. я, там парам, я, через плете, нет почему они переставляют они перестали переставлять можно да, да, да. ну да ну, ехали в снег это не было мы же не думали что он на улице стоит я посадить они в них не, не, не понял самолет турбированный самолет газани здесь сзади пожалуйста газани я Баловался, да? Ну да, тут с на ноге пошла у него Я Там понял рак, и, так, и, так. Никакого звука абсолютно Есть монетка? Дай любую монету А? Не-не-не, а монета нужна Твою мать а Он тут скатываться будет. Да, скатывается. Погазуй чуть-чуть, Вин. Еще, еще. вопросы по мотору быть не можешь Подожимай стопаки поворотники ага другой ага стопак да да Машину. да да да или поворотники. Ага. Парни поморгал, да? Ага. Все. Тут электрику проверять даже смысла никакого нет. Ну, Если только. Сейчас оно и ничего не будет, потому что здесь он все станции сбиты. А, ну да, клетка за ним. Вот аудио. Семейный авто дает возможность получить скидку от 10 до 25 процентов на приобретение новой машины отечественной сборки. И эти другие темы. Не очень, Россия, очень в эфире, Россия в рейтинге равенского полов расположилась рядом с Марокко и в Семерном банке, при двери 8 марта, эксперты банка провели исследование на тему, как изменились законы 187 стран за последние 10 лет. Все, мучить больше не будем тогда. Мы, наверное, приедем, скорее всего, более детально мы ее рассмотрим и заберем сразу. Нам нужно будет... Это стекло поднимается, опускается. Стекло попробуй подними. Да, поднимается, стекло опускается, опускай. Он ничего не трогал, он ничего не не отпускал. Вот самое, что по-идиотски сделано, это только здесь стекло. А я уже Давай, вниз опускай. Могли бы электрическое сделать. Да, да, да. Как, буду, как да? на фыжире. Ладно, все, блокирую. Могли бы электрическое сделать, но как на фыжере. А значит, опускается, скорее, Она опускается? но там надо просто сейчас лед, там не лед потом. что-то не сломать сейчас да, ничего. Да. Мы, короче говоря, и за ним, наверное, скорее всего, приедем в ближайшее время. И более детально его рассмотрим, чтобы снега не было. Ну, так, да. по, по цене с вами там Алексей уже свяжется, там уже решить не решить не знаю что там решить просто двум, двумя руками это надо делать